Ай, водичка. Она вон спину себе разодрала, клетку разбирает. Такую собаку хорошо заводить лесоруба. Что такое? Все. Давай, давай. Давай, молодец. Давай, доедай да ее. Да, молодец, да. Все? Довольны? Или до конца я буду проезжать? Пойдем. Давай вперед, пошли. Пойдем. пойдем. Древно обязательно пойдем. с собой брать. Пошли. В обход пошли. Пойдем в обход. Пойдем. Там можно пройти. Пошли. Там просто на машину не будем проходить. Пойдем, пойдем, пойдем. Там... Молодец какая девочка. Пошли хотя бревно не нужно